Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале SmartWatch, канал только о смарт-часах. А если еще не подписались, обязательно подпишитесь, лайк, ну, конечно же, комментарий после просмотра этого видоса. Не забывайте, что в описании видео ссылочки на телеграм-каналы, где очень много всего интересного. Мои телеграм-каналы, где есть э... все для... Тайзен УНС и ВИР УС, ну и вообще много всего интересного, проходите, подписывайтесь, ну а мы с вами к чему, а к тому, как узнать, часы с ЕСИМ или без ЕСИМ, такой вопрос мне частенько задают, я давал ответы в шорс, но видимо мало кто это видит, решил еще записать одно видосик, более подробный, так скажем и Подольше чуть-чуть. Ну, первый и самый действенный способ, как узнать, часы у вас с LTE или нет, это зайти в Galaxy Wearable, как вы сейчас видите, да, и посмотреть там. Есть ли там такая вот настроечка, как, допустим, вот в этом случае, видите, у меня Galaxy Watch 4 Classic 46 миллиметров а они с e И там в настроечках Galaxy Wearable есть такая вот, Строка, как мобильные тарифы. Следующее я вам показываю. Это Galaxy Watch 5. Там таких настроечек нет. Почему? Потому что они без eSIM. То же самое касается и часов Samsung на Tizen OS. Это начиная с версии Galaxy Gear S2 и заканчивая Galaxy Watch 3. Вот у меня Galaxy Active 2. На них то же самое. Как вы видите, в Galaxy Verbal нет вообще никакой информации о том, что данные часы с ЕСИМ. Ну, другими словами, нет функции или такой строки, как мобильные тарифы. Как же это увидеть на самих часах? Ну, давайте начнем с часов с ЕСИМ. Вот у меня Galaxy Watch 4 Classic с ЕСИМ. Кстати, на них ESIM Galaxy Watch 4 вообще вещь очень плохая. Почему? Потому что часы постоянно уходят, в перезагре... перегреваются, короче, и отключаются. Поэтому не советую. Galaxy Watch 5, кстати, более-менее поправили эту тему. Поэтому, если что, берите там. На Тайзен вообще таких проблем не было. Ладно, заходим. Значит, нам нужны с вами настроечки. Где настроечки? Настроечки. Зашли в настроечки. В настройках мы с вами идем в самый низ. И нам нужно у Galaxy Wearable. Все, здесь нам все это дело нужно. И вот, дорогие друзья, номер модели. И здесь написано. SMR. R 895f вот если есть пятерочка в конце этого номера неважно какие у вас часы galaxy значит они с e в данном случае с e если бы это было без e тогда бы было просто r890 все и на примере galaxy watch 5 про я вам покажу это заходим в настроечки идем в самый низ galaxy wearable и вот здесь обратите внимание просто 920 если бы это было съесть им тогда бы было r 925 вот здесь смотрим на тайзан то же самое заходим нам нужны настройки пожалуйста в настройках тоже здесь тоже самое практически идем в самый низ о часах и вот спускаемся и видите smr 820 если бы было съесть то было бы 825 вот так на самом деле все дорогие друзья Легко и просто, ну, как я уже сказал в самом начале, все-таки в Galaxy был это самый простой способ все это увидеть, дело. Поэтому, дорогие друзья, если вы все еще не подписались на канал, подпишитесь, обязательно поставьте лайк этому видосу. Обязательно пройдите в описании видео, там есть ссылочки на телеграм-каналы, вайбер, WhatsApp канал и так далее, тому подобное. Ну и также много интересных инструкций. Подписывайтесь. Пока!